Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада. Это в какой сфере ждут изменения? К чему эти изменения при первое второе 3, 4, выбирайте любое времечко в комментариях, я поговорю с теми, кому это интересно, дорогие мои, вот, короче, какой-то такой у нас момент сегодня, вот такой вопросец у нас, от человечка на стриме, поэтому, если вы хотите какие-то, кстати, темы предложить, заходите на стрим, предлагайте, мы рассмотрим, если вы в сообществе пишете тему, мы тоже их смотрим, мы тоже их имеем в виду, поэтому давайте Давайте просто, просто в какой сфере ждут изменения, к чему они приведут. Если вас интуитивно тянет к этому раскладу, значит посмотри. Если нет, вообще не твое, но просто хочется глянуть глянь! А если вообще ничего не хочется, не гляди. Ну, соответственно, вы бы даже не смотрели. Поэтому, дорогие мои, давай. Погнали! Без каких-либо сигнификаторов, просто обыкновенно два вопросица, Вопросится, и все. И мы посмотрим, какие изменения. Так, в чат видны все сообщения, чтобы было все видать. Все. Давайте, в какой сфере ждут изменения и к чему эти изменения приведут? В какой сфере ждут? В какой сфере ждут? Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Фиолетенький. В какой сфере ждут изменения и к чему эти изменения приведут? Так, в какой сфере ждут изменения? В какой сфере? И к чему эти изменения приведут? Типа последствия. Окей. Okay. В какой сфере? В сфере ожиданий. Ну, то же самое, что я жду. У кого-то касаемо лично творческого потенциала, кстати, у кого-то касаемо тех сообщений, которые они ждут от других людей. То есть здесь, в какой сфере ждут изменения, больше связано все-таки у нас с другими людьми. Это раз. С сообщениями. Это два. Здесь я бы не сказала, что здесь прямо определенная сфера. Здесь также определенная сфера карьеризма тоже могут, может проигрываться. В сфере карьеры, в сфере доставки каких-то сообщений. Ну, как я что еще могу сказать? Нас удут пас жезлов, повешенные жезлов. Касаемо вас лично с кем-либо. Касаемо каких-то ваших. Жизненную силу энергии, я бы тоже бы сказала. Немножко вот, даже вот с таким привкусом. Да. Так, у нас здесь тут с десяткой дайте, а я подумаю и по миру. Да, я бы здесь сказала по многих сферах жизни, которые делают вашу жизнь счастливой, которые, те сферы жизни, которые для вас очень сильно важны. Вот здесь у каких-то вот таких сферах будет идти речь у нас. Поэтому здесь, как, наверное, вопрос-сигнификатор, какая сфера? Сфера вся, но та, которая имеет для вас жизненно важное значение, та, которая толкает вас на какие-то вещи, чтобы их пересмотреть, та, которая толкает вас, чтобы жертвовать чем-либо. Вот то, что касаемо того, чего вы хотите. Возможно, также вашей семьи, если она вам очень сильно дорогая. если у вас нет семьи, то тогда ваш некий потенциал, карьеризм и тому подобное. Поэтому вот здесь все что очень коробит вашу и, возможно, также делает счастливой вашу душу. И каких-то, возможно, также начинаниях, новых начинаниях. Здесь тоже об этом может говориться. Поэтому здесь я бы не сказала, что здесь конкретная какая-то сфера, будут какие-то изменения проходиться. Здесь изменения в том, что вам дорого, любые то, что вы хотите и то, что вы ожидаете. Возможно, от кого-то и от каких-то других людей. Вот, поэтому вот здесь, короче, как-то так. Загасим вонючку. Фу. Давайте дальше. Какие все-таки, к чему эти изменения приведут? Вообще, какие-то изменения... Подожди, в каком сфере? Мы это рассмотрели, а к чему эти изменения приведут? А какие изменения мы не посмотрели, окей. <сёк> Ладно, к чему эти изменения приведут? интересно. Сейчас уже общий я и скажу, к чему эти изменения приведут. Дайте-ка подумать. Так, ну тут есть некое негативное значение, но с... как оно еще и негативное, еще как оно как, как, как, а как, если сказать, если это опыт? Здесь к опыту. То есть здесь сразу какой-то будет у вас некий опыт, который, в принципе, немножко изменит вашу жизнь. Немножко, но даже немножко. Даже Ладно, давайте какие изменения лучше вот. К чему и а какие изменения вообще? Я дополню вопрос полностью. Какие лучше, а потом к чему они приведут? М -м -м, какие изменения? Где-то что-то просто может не получиться, может что-то не срастись, может обмануться некие ваши ожидания. Здесь немножко на обломе, дорогие мои. Правда, здесь где-то вы обломитесь просто. Вы простите, но где-то, возможно, вы просто попробуете себя и расстроитесь. Возможно, вы, у вас какой-то будет большой энтузиазм в каком-либо деле. да? Я вот хочу вот это, прям все-все-все, готово-готово, прям по -по собрала все-все, поехала, сделала. И как-то не так. Ну, вот здесь вот я немножко бы сказала больше какие изменения. Здесь какие-то немножко при, при, они будут неблагоприятны просто характер иметь, и все. Да, дорогие мои, с чем это было бы не связано? Возможно, человек будет не совсем как-то вам прислушиваться, если вы что-то ожидали. Возможно, вы в какой-то сфере. Посмотрите для себя, попробуйте что-то и для себя найдете, что вам надо, допустим, учиться, либо кто-то вообще был прав насчет вот чего-либо. Здесь немножко вот какому-то катаклизму, немножко к кризису приведет вот эти изменения. Не приведут, а эти изменения будут являться каким-то кризисом. То есть какие изменения будут здесь? те изме... так да какие изменения это больше все ну, кризис <смех> кризис не так не то фу зачем оно и тому подобное здесь я бы сказала больше в какой-то негативчик поэтому и непонятные последствия у вас выпали <смех> к чему эти изменения приведут к опыту дорогие мои к опыту очень сильно большому и огромному который вы все равно в свою очередь рано или поздно пройдете я бы не сказала, что здесь какой-то кошмарик. Здесь очень позитивные карты, но в эмоциональном плане и в плане каких-то страхов, здесь очень сильно может отыграться, то есть то, что человек ожидал, да, какое-то какого-то события, возможно, ждал, ждал, оно не случилось, но там человеку там преподают урок терпения, то это здесь может очень сильно отыгрываться. Здесь немножко я я не скажу здесь какие-то уроки, нет, изменения больше подходят на каком-то кризису, приведение какого-то коллапсу, переосмысление, возможно, жизни с человеком, партнером, себя в конечном счете своего личного опыта да я недостаточно это и я хочу идти дальше вот здесь вот какому-то ката катаклизму какой-то катаклизм при... либо сам катаклизм будет там допустим вы что-то начнете и что-то не так пойдет и вам надо доучиваться возможно какой-то такой момент либо возможно что-то не получится что в принципе вы начнете с нуля Дорогие мои, правда, здесь в сфере той, которую вы очень сильно надо, в той, которую вы очень сильно ждете, в той, которую очень сильно многие люди задействованы, и в той сфере изменения будут, которые вас делают счастливой. Здесь есть ощущение катаклизма, коллапса и ощущение того, что я ожидала одного, а получила другое. Я ожидала, что наш, наше какое-то вот кит ожиданий. Я бы сказала, ожидания, попробования, чем-то окончится каким-то кризисом. Но это не значит, что это плохо. Это просто, и, и, и к чему эти изменения перейдут, это как опыт ваш личный, который не пропить, который не проесть, который только эм, может, вот, который не пройти мимо. Вы должны его собственноручно и лично своими головами, мозгами тут пройти. Я бы сказала, тут обязаны вы пройти, потому что девяточка мечей, пятерочка мечей. Луна, страшный суд. Ну, короче, тут такая, ну, такая интересная канитель. Вот не пройдете, пока не переживете, дорогие мои. Видать, это вот какой-то ваше не то что кредо, но это ваше. Вам надо это пережить. Но здесь вот как будто, вот как бесполезно, возможно, говорить. Здесь надо как на своей шкурке просто попробовать. Поэтому я бы сказала, эти изменения приведут вас просто к опыту, от которого нельзя отмахнуться, от которого нельзя отойти, который надо просто пережить, которое надо пройти. Лично, собственноручно, чтобы его почувствовать у нас тут. Десяточка пентаклей, туз пентаклей. Я бы не сказала к обогащению. Вот здесь вот, честно говоря, здесь, да, восьмерка жезлов, десятка, э, десятка пентаклей, туз пентаклей, все дела, да, изменения приведут к лучшему, к началу, а вот нет. Я просто дополнила, тут девятка мечей, тут у нас уже с какими-то такими, почему она здесь, да, интересно, э, луна. Пятерка мечей, потом у нас страшный суд, четверка мечей. Вот здесь я бы сказала, его надо прочувствовать и прожить. Вот в этом каком-то контексте я бы трактовала эти пентакли. Вот. Ну, потому что если бы какое-то начало, если бы какой-то выигрыш, ну, давайте уже поконкретнее, туз бы выпал первее это во первых, а не десятка. Возможно, какое-то начать новое дело, если для себя, да, вы закончили, попробовали, начали новое. Может, как отыгрываться. Но здесь я бы, в общем, сказала, как некий опыт, который вам надо будет пройти в любом случае. Ну немножко одохотворенно с Луной, со страшным судом мне не скажешь. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Вот. Ну, так. Да. Ум um, всему голова вам тут, ум, um, умные решения, э, всякий ваш выбор, это вам всему голова, ну как некий знак совета. Возможно, какая-то ваша находчивость, возможно, какая-то ваша логика, ваши мысли, это ваш как некий советник на, по, по, поводу этого, по, по поводу этой ситуации, возможно, надо не так критично относиться к этому больше чем больше оптимистично. Также, Но вот здесь ум всему голова. Как вы настроите свои мысли, так они и будут работать. Давайте так. Антенки мои. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, вот, возможно, очень сильно размыто, но это максимально подробно, максимально подробно в общем ключе. Я бы сказала вот так даже. Поэтому спасибо за... Подписывайте. Подписывайся прямо сейчас. Комментируй, ставьте лайк и давайте погнали далее. Так, здравствуйте, кто у нас выбрал красный вариант? Здравствуйте, халло, халло, Майкити. Давайте! В какой сфере ждут изменения? Какие и к чему эти изменения приведут? А, и какие и последствия, да? В какой сфере ждут изменения? А какие? Какие последствия? Как... Нет, какие изменения? Какие изменения? Изменения вон. А и к чему эти изменения привели? Нет, вот это. Вот лишь бы не согласить. А, Дройка жадла. Ну, конечно же, здесь уже красная. А красный когда выбираем, значит, что? Любовь. Любовь, мечты, желания. Хочухи, не хочу. Вот это хочу, а это страдаю. Но здесь немножко касаемо, конечно, вот каких-то таких больше сфер больше того что э, вы загадываете возможно на что-то более даже если сфера не касаемо любви возможно какие-то ваши желания мечты старания какие-то проекты бизнесы и тому подобное то чего вот то чего здесь жаждется в итоге получить я бы сказала немножко Д -д -д давайте я вот, вот это конкретно уточню позицию то есть там -то, то что теребонькало душу то что делало людей счастливыми, а здесь Дайте подумать. А, здесь обяз... обязательство есть, обязанность. Дорогие мои, в какой сфере ждут изменения? В той сфере, которая, кстати, зависят от людей. Это некая... Как сказать-то? Помарка, вот. Здесь по марка обязательно какие-то люди, то есть, возможно, даже согласование с кем-то, развитие отношений с кем-то. Здесь в какой сфере ждут изменения? В той сфере, в которой вы очень сильно с кем-то что-то делите с кем-то, что-то выясняете отношения. То, что вы хотите, желаете, да. Но здесь, здесь у вас еще верховная жрица выпала. Возможно, какие-то как предчувствие чего-то тоже могут идти. То есть в какой-то сфере ждут изменения. Очень похоже на первое, но все равно вот немного вот это не касаемо вашей семьи. Это касаемо, может, вашего любимого человека, но не семьи. Вот здесь вот сразу, я бы сказала, то есть в первой прям позиции я сразу говорю, там, касаемо семьи. Здесь касаемо только ваших личных отношений с кем-то, ваших состязаний с кем-то, ваших, возможно, выяснений отношений с кем-то, ваших желаний, стремлений, бизнес. Здесь вот здесь вот как одиночная немножечко позиция, но как вы и кто-то еще. Возможно, ваш любимый человек, возможно, вас, ваш бизнес-партнер, возможно, ваш наставник, возможно, ваше желание самой продвинуться где-то. Но дело в том, то, что это зависимо все равно от других людей. Все в мире зависимо. Поэтому, дорогие мои, здесь немного с уклоном в одиночество и в одиночные плавания, чем нежели в первую. Но все равно касаемо других людей. То есть вот, вот, в какой сфере ждут изменения? Карьер, бизнес? Э, с... Любовные отношения, личные отношения с кем-либо, любовный план состязательного любого характера, вплоть до какого-то, вот он больше зарабатывает, а я меньше, либо вот какой-то такой момент тоже, ваши желания, ваших стремлений и развития с уклоном вот таким немножко. Если я увижу вот этот момент, я, я его скажу. Я, здесь можно его прочесть, но пока, если я не увижу подтверждение четверочки чаш верховной жрицы, я не буду ее читать. Я должна увидеть подтверждение. Ладненько. Какие? Какие? Мир во всем мире? Терпение и трудство перетрут. Гармония, пыл, страсть все дела. Изменения. Ну да, логично, это логично, но здесь надо, надо, надо кое-что, надо дайте подумать тоже. Так, мир башни у нас, Пентакли, король Пентакли. А какой сфере, какие какие нет, давайте к чему приведут? Я еще тут доложила, форточку закрыла, авторские права сохранила, надеюсь. Ладненько. Так, в какой сфере мы разбирали, разобрались, какие изменения? Изменения будут резкие, изменения будут внеплановые, изменения будут сильные. Вот здесь какие изменения это очень будут сильные иметь, какое-то силовое иметь, какое-то... у кого-то катастрофичное даже значение, у кого-то это как вызов, у кого-то это как э, на терпение будет, <проверка>, проверка на прочность, дорогие мои, реально. К чему эти какие изменения? Это как проверка ваша на прочность, проверка всего. То, что вы нажили, не нажили, то, что вы прожили. Вот здесь катастрофичная какая-то проверочка, реальная изменения вот такие, я бы сказала, гром среди ясного неба, вы не ожидали, оно пришло, Они, он, больше изменения будут нести, кстати, возможно, для некоторых какие-то финансовые какие-то вещи, финансовые, возможно, потери, либо потери каких-то независимостей, но здесь, здесь кардинальные изменения, вот, такого плана но это неплохо я я бы не сказала что это плохо на тот момент когда они будут я бы могла бы сказать что для вас это будет иметь некий такой оплакивающий эффект но вот здесь вот опыт вдвойне давайте В первых я думала у первых самое такое самое заболусь а не у вторых во-вторых, у вас изменения будут кардинальные в этом плане, возможно, какие-то непредвиденные ЧП, непредвиденные случаи, обстоятельства, что-то загорелось там на производстве, либо как-то, ну вот что-то такое незыблемое и давящее, и которое вы не планировали, что это будет, но они будут, вне зависимости от того, хотите вы этого, либо нет. Вот здесь можете даже не предполагать, о чем я говорю, вот. Какие-то внеплановые. Реально проверка ваша на прочность будет. Очень сильная по башне в таком контексте. Королева Пентакли, королева мечей о, мечей, королева, король Пентакли возможно, как не успеется в чьи-то чьи какие-то сроки, возможно, как-то будут какие-то задержки, смена обстоятельств, резкая потеря чего-либо. Вот здесь хорошо ли? Хорошо. Я бы сказала хорошо, но не на тот момент, когда они будут эти изменения вообще никогда не будут, потому что люди какие изменения, и к чему эти изменения? Приведут к оплакиванию того, что возможно, мы пережили, вот нажили, а это ушло. Вот я сделала, а вот это не... вот это... Вот смотрите, у первого варианта было там все в пятерках, тут в десятках. Аж практически все, и причем не очень хорошее. Эти изменения, которые придут очень сильно, последствия оплакивания, последствия того, что надо что-то закончить, возможно, свой уклад жизни, возможно, свои отношения с кем-либо, возможно, отношение к какому-либо предмету напрочь пересмотреть. Вот здесь немножко как обнулением пахнет вот даже не у первых, а у вас больше вот, э вот этим. Это как то же самое, что в прошлом я зарабатывал, я была вот столько, а вот сейчас вот это как-то вот все столько, а вот получилось так, и мне это не особо нравится. А как же, а как же делать? Подождите, а как-то надо делать? Как-то надо выбираться? И вот здесь у вас немножко будет какой-то пересмотр, переоценка ценностей приведут к большим значительным изменениям, возможно, как плаки у нее чего либо какого-либо ухода человека либо ухода не знаю ваших финансов денег возможно вашей какой-то независимости но это неплохо у вас в том-то и дело какие изменения у вас по итогу какие изменения у вас в итог идет солнце то есть это через какую-то катастрофу грубо говоря, путь к лучшему. Давайте так. Потому что у вас по итогу, у вас умеренность падает и по итогу солнце. То есть на моменты этих изменений я бы предположила так. Синяя прям, очень сильно. То есть вы будете что-то оплачивать, вы будете, возможно, как-то обрубать какие-то вещи, как-то будете решать вот так вот я не хочу, я хочу вот так. Вы может как-то пересматривать чью-то жизнь, либо свою собственную с партнером, либо возможно, я не хочу здесь жить, и я хочу иначе. Я вот так вот Пришло вот это, и я не знаю, что с этим сделать, но пора с этим кончать. Лошадь сдохла, кот облез, все надо это все закончить. Поэтому вот здесь кардинальные изменения, но они будут... К чему они эти приведут? К оплакиванию. К оплакиванию того и решению всяких вопросов, возможно, даже что-то с чем-то закончить. Но это неплохо. Здесь у вас прям упало прям солнышко, умеренность, просто вот... Давайте совет, окей. Okay. Ну если надо, если надо, если надо, совет. Я, я сразу говорю, изменения будут сразу, изменения, возможно, в той сфере, даже в, не в той сфере, а вы не ожидали, то есть у вас уже все налажено, у вас уже все вот это, но вдруг что-то случилось, и надо меняться, надо менять либо себя, либо свои планы, либо жизнь, либо вот какой-то такой момент, то есть здесь как вот, врезание в каких-то ситуациях в вашу жизнь, как автобус врезался в вашу жизнь и перевернул ее полностью. Вашу жизнь, не вас, но, пожалуйста. Здесь больше вашу жизнь, как вот некий такой фразеологизм, наверное, больше. И здесь, соответственно, оплакивание, соответственно, я не хочу с этим мириться, я не хочу так. Вот здесь вот такие больше, такие болевые, но они больше на внутреннюю вашу будут сказываться, не на внешку. То есть ко внешке вообще претензий нет. Это хорошие изменения, но они будут катастрофичны. Ну а для вас они будут тяжелы. Вот я к чему. Совет. А, попробуй, а попробуйте. Вот здесь немножко я бы сказала. А попробуйте. А возможно так неплохо. Возможно, придется принять какую-то чью-то точку зрения, возможно, придется ваш, вам как-то подстраиваться, возможно, подстраивать какие-то свои ощущения, и, возможно, какое-то свое восприятие кого-либо, либо жизни, самой в итоге, либо вашей профессии, либо вашего окружения, либо тех людей, которые вам дороги. Здесь, вот здесь, вот, знаешь, это вот, вот совет как, а попробуй. Немножко вот в таком контексте «попробуй больше по двойке пентаклей, а «попробуй», то есть именно как в совете. Никак балансируйте между чем-то, здесь балансировать не получится. Королева Чаша — это не тот знак Зодиака, где надо то, ой, знак Зодиака, это не та такая, вот которая в момент балансировки, здесь и двойка мечей, это не особо возможно такой, как совет. Просто попробуйте, возможно, послушайте какого-то человека, возможно, его совета. Возможно, также по -по посмотрите, что вы чувствуете, как, к чему вы привязаны, к чему вы хотите сделать по чувствам, по ощущениям. Возможно, это вас как-то натолкнет на что-либо. То есть, ну, вы захотели сейчас развиваться так-то. Возможно, это неспроста, возможно, надо стоит идти. То есть здесь немножко прислушаться к своим чувствам и попробовать, возможно, ре реализоваться где-либо. Либо спросить у кого-то, к чьей-то консультации, совета. Ну, здесь именно больше как э, совет имеется в виду на восприятие человека, нежели э, на какую-то конкретную ситуацию. Тут совет основан на том, что как вы это воспринимаете. Воспринимаете это больше, а попробуйте, ну прям хочется мне сказать больше, а попробуйте. А попробуйте так. По Послушайте какие-то свои чувства, возможно, какого-то человека. Ну вот здесь я бы немножко, он туповатый, возможно глуповатый, такой советик, но я не вижу другого просто. Может здесь за недостатку опыта, но немножко не, не в этом плане, я бы сказала, у меня какие-то такие замашки, недостатки опыта, не то. По двойке мечей у меня прямо. по двойке меча по-другому бы не сказала, попробуйте. Поэтому вот, короче, как-то э, так. Вопросов у нас, соответственно, я думаю, что нету. Либо есть, но я их не видела. Либо есть. Поздно психанули уже. Уже психанули, уже все случилось, да. Совет, ну вот-вот-вот. Не готов за каприще, как и совсем по штрафу. Ну, вот здесь вот, да. Ну, вот, а попробуйте, а попробуйте. Ладненько, ну, почему-то слово прям попробуйте, я бы вот... Не знаю. Ладненько, давайте, дорогие мои, ну, вот, короче, какой-то такой советик. Давайте дальше. Это может, как в любовной сфере, касаться. То есть, о ваших личных отношениях не в семье. Это каса не с членами семьи, а вашего человека, с кем вы проживаете, с кем вы имеете любовную связь, с кем вы обмениваетесь. Это, возможно, также касаемо ваших кумиров. В принципе, почему бы и нет, вы тоже же обмениваетесь. Но там особо на кумиров не было сказано, но на теми людьми, с кем вы имеете некий контакт. Это как некое такое обстоятельство, то есть любовная сфера касаемо, да, если касаемо любовной сферы от другого человека вашего любовника, любовь в вашей жизни мужа, но не детей не млад... не старшее поколение нет других людей но более возможно как на профессиональном еще уровне вот любовной сферы там и работа тоже касается то есть от людей с людьми вот ольча это да Ольча это тот пример который уже коснулся вот это вот то же самое да. Все в работе, то есть и здесь, и работа сразу сказала. Вот, вот до двух ночи, поэтому вот, дорогие мои, это также в сфере работы. Но это касаемо других людей, это вот однозначное касание других. Если бы по жезлов там какие-то одиночные были бы карты, да, минутка хз, если бы по жезлов были бы одиночные карты, и не было какого-то взаимообмена между людьми, то я бы сказала, что это ваши желания, ваши амбиции. А, королева жезлов все равно тоже выскочила, можно сказать, но здесь у нас двойка чаш поэтому так не скажешь, <смех> поэтому связано с кем-то, возможно, двойка час вашей любовью, возможно, с тем человеком даже подружань твоей, даже с подружанькой, мужик, да, приперся, мужик, да, дружбу разорвал, дела, да, ну, здесь даже вот вплоть до друже подружанник, то есть вот до такой степени, поэтому, дорогие мои, короче, как так, ну, но я бы не сказала все равно по среднем, какие они по итогу выходят плюсом. То есть по итогу там что-нибудь освещается, просвещается и, и приводится все к балансу. Это надо как вот смотрите, это как, как надо в башне, как надо все срубить, чтобы начать строиться. Но здесь вот то же самое, минутка хз. Сразу буду говорить, если я как-то буду умничать, это минутка хз, минутка хочу знать. Вот, поэтому вот здесь, это хорошие изменения, но по итогу они вот как-то вам будут неприятны просто. Но это вообще в общем плане, то, что я сказала, можно в минуту уместить. Но я ж такая, да, жду трамвая. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте. Кто выбрал голубую позицию, в какой сфере ждут изменения, какие, к чему эти изменения приведут? В какой сфере ждут изменения? Какие? изменения и к чему эти изменения приведут так в какой сфере вот этот расклад более актуально будет для этого мне так кажется варианта либо для четвертого ладно в какой сфере Кошмарик. Луна, дьявол, король, чаш. В какой сфере? дайте ка подумать. Оно здесь я по итогу, я бы сказала, немножко с минусовым эффектом. Имеется в виду сфере. Той, которая не дает покоя. Вот именно любая, которая не дает реального покоя, которая, где прещет эмоции, где вы что-то не знаете, где это может связано с какими-то любовниками, это может связано с теми обстоятельствами в жизни, которые вам не дают покоя, которые для вас непонятны, которые, возможно, для вас закрыты. Но... Вот в какой сфере ждут изменения? Я бы сказала вот здесь со знаком минус. Ну давайте я еще посмотрю. Вот здесь могут касаемо карьеры, касаемо непонятного, касаемо вот того, чего вы не знаете, от чего вы абстрагированы. Это как в какой сфере ждут изменения, это как отношения, возможно, своими какими-то теневыми вещами. Это вплоть может отыгрываться потом, ну, подальше карте я просто так. Это может отыгрываться о том, что вы не знаете, а повысит вас не повысит. Это может отыгрываться в, в том, что вас теребонькает, но вы не знаете наверняка. Вот здесь вот больше какая-то такая сфера, но касаемо любых сфер жизни, но именно сама сфера. Вот этой жизни имеет подтекст какой-то закрытости, непонятности и, возможно, даже одержимости. Поэтому если вы одержимые хотите бывшего, хотите там мужчину, и вы хотите вот это все, тогда это вам сюда. Вот в какой сфере ждут изменения? Вот в этой тогда вот этот рассказ для вас. То есть вы не знаете, вы не понимаете, когда что-то происходит, вы не, вы не понимаете, но вы, допустим, очень хотите какого-то нового для себя мужчину. Да, ура, ура, ваша позиция. Если вы также не понимаете, но очень что-то хотите, возможно, продвижение какое-то, возможно, какой-то аудиенции для себя, возможно, какой-то там славы для себя, возможно, какой-то независимости, но вы не знаете. И вот здесь вот с привкусом незнания, но очень сильно хочется. Вот здесь именно такая сфера. Возможно, также в сфере карьеризма. В сфере, которую вы одержимы, но которую вы не особо понимаете в своей жизни. Вот, вот, давайте вот так вот я скажу. Возможно, просто кто-то не знает, как мужчина, с мужчиной строить отношения. Тоже может подходить. Может, кто-то хочет вот так-то, но не понимает, как это делать. Может быть, какая-то некая одержимость и непонимание, что другое о вас думает. Вот здесь вот больше вот, вот с привкусом непонимания и одержимости этим. Вот здесь вот, вот такая сфера. Если вы хотите, блин, вот выкусить из глаз, я хочу повышения. Ну, дай мне. Дай мне куда-то. вот. Я хочу вот это. Но я не знаю, как это сделать. Вот, вот я хочу вот так. Но не знаю. И вот здесь вот именно вот такая вот, знаешь, как крайность. Я хочу новый айфон, но я не знаю, как, да? В какой сфере подарят? Ладненько. Ну, здесь больше такая с привкусом одержимости и немножко непонимания. Если вы одержимый и не понимаете мужика, то с ним. Если вы одержимы и не понимаете вашего начальника, то тоже с ним. Вот здесь вот, вот немножко вот такой момент. Ладно, какие временные. Временные какие? Приятные. А вот здесь вот приятно, дорогие мои, здесь будут приятные изменения. Возможно, совет от какого-то человека, возможно, примирение с кем-либо. Вот здесь изменения более такие. Возможно, также носят, э, и ты скажи, я скажу, э, этот характер переменный, то есть цикличный. Здесь у кого-то, возможно, какой-то цикл будет. То есть, но ну, здесь очень сильно, ну, это как вот. То же самое, я не понимаю, не знаю, когда что-то будет. Да, я не знаю, я хочу нового муж мужчин да, служить. Я хочу, хочу, хочу, но я не знаю, когда, когда, когда. Вот здесь, возможно, возможно, все-таки у нас по колесу. Четверка пентаклей, туз, туз чаш, король жезлов, влюбленный иерофант. Возможно, найдет для себя этого человека. Возможно, с кем-то помирится, Помириться. Померяется. Померяется. Помириться верить и тому подобное. Возможно, какой-то новый человек войдет в вашу жизнь. Возможно, какой-то человек даст вам какой-то такой интересный совет по вашему вопросу. Здесь изменения более плавные, более благополучные даже по самим текучим плавным картам. Но изменения будут. Здесь не будут стоять на месте, возможно, кого-то вы найдете, человека. но здесь больше мужчину, конечно же, указывается. Мужчина, возможно, вы такого же мужчину найдете. Ну, просто как, ну, я же давайте вот без особых, если так, то давайте так, окей. Может, мужчина мужчину найдет, в конце концов, здесь мужчина. Может, вы найдете для себя какого-то человека-наставника, какого-то для себя кумира, возможно, вот такой момент будет присутствовать в таких, возможно, вы не знаете, как что-то решить, вы хотите это решить, вы хотите это понять, давайте понять лучше. Но и вам какой-то человек, мужчина вам что-то скажет, что-то расскажет, совет даст, по итогу, конечно, а может по поводу мужчины совет вам скажет. То есть вот здесь изменения м -м, будут приятные, но с помощью человека. Во. Вот это я бы сказала с помощью человека, но... М -м. Помощь это здесь не первостепенная, просто будет какой-то некий сезон, цикл, и, возможно, вы будете готовы каким-то изменениям сами, причем а, по колеснице все-таки четверочке. Но четверочке Пентакли, я сказала, готовы. Здесь я бы сказала, ну, по картам это не особо готовность, но я бы сказала готовы, потому что, ну, с такими хорошими картами, если бы здесь были бы три карты, были бы противоборство семерки я бы сказала бы не готова поэтому вот здесь какие-то цикличные возможно вы помиритесь помиритесь с человеком ну что у меня не так то возможно какой-то человек вам даст на что-либо какое-то согласие но здесь изменения цикличные и все равно приятные теплые с поддержкой каких-то людей вот не без, не без людей. Давай вот так лучше. Вот так скажу. Давайте дальше. К чему эти изменения приведут? К учельнику. Здесь вроде непонятно, а все хорошо, да? Ну да. Возможно, эти изменения приведут а, к наилучшему исканию для себя путей. Возможно, вы там хотите то-то, а -то, найдете совсем другое, но для вас это будет как… не знаю… Это то же самое, как вы назначили новому мужику какое-то некое свидание. Ну, давайте просто предположим. Мужчине новое свидание. Мужчина вам не понравилось, но вам понравилось место, куда вы пригласили, а потом подружание пригласил туда. И вот здесь это то же самое. Вот здесь вы найдете, возможно, не то, что вы искали. Возможно. Все равно я бы сказала, с привкусом возможно. Почему по отшельнику? отшельнику все-таки попажу мечи вот возможно вы просто найдете для себя какое-то место возможно через кого-то вы что-то найдете что-то для себя что-то совсем иное другое да поэтому будет другой человек вам дам для каких-то изменений Возможно, вы вольетесь в другую, чужую компанию. Возможно, вы попробуете для себя какие-то вкусные обстоятельства в вашей жизни, что вы доселе не пробовали. То есть, вот здесь вот какой-то такой момент, то есть через человека вы найдете что-то иное, что-то другое, что то что вы, возможно, также искали. Но не могу сказать, что этот человек вам удовлетворит полностью, все-таки по отшельнику этот момент не полностью, что изменения хорошие, но они не полностью вас будут как-то менять. Наверное, я отрывисто говорю, но я стараюсь. Поэтому, возможно, к какому-то хорошему месту, возможно, этот человек, либо через него вы приведете какую-то другую компанию. Компанию, возможно, компанию по работе, да? Тоже может такой момент быть. То есть, возможно, через других людей вообще найдете, выйдете. Хотели одно, а вышли вообще в другое. Возможно, этот человек вам придаст некой четкости вашему пути. Ну, по отшельнику, я бы сказала, здесь. Я надеюсь, он видит. А, он не видит. Не виден, по отшельнику. Отшельник не виден. Вот. какое-то четкое понимание того, возможно, что вы хотите. Немножко четкое, но я бы не сказала полностью. Полностью, я бы не сказала. С Вот. И вообще, что приведут именно к, к отшельнику. Поэтому, дорогие мои, вот, вот к чему эти изменения придут? К новой компании, к познанию каким-то вкусностям, что-то для себя новой информации, возможно, какой-то некий опыт в чем либо возможно, к построению, возможно, дома, построению семейных взаимоотношений, построению своего очага, быта и праздников. Здесь через какой-то опыт, да, но больше через каких-то других людей, другую компанию людей. То есть вот здесь вот возможно, к чему-то тому, что вы… Я не то, что… Я бы, сказ... я бы не сказала, что вы искали, но, возможно, на пути вашем будет что-то интересное. Давайте так. Ну, тут, тут сказано, что что-то интересное точно будет. я праздник, все дела. А, это как то же самое, когда я встретилась с мужиком, а, а у кого-то из его родственников день рождения, а вы и на день рождения попали, и уже, уже со всеми познакомились, да, он тоже может очень сильно проигрываться. А вы уже со всеми познакомились. И, по, и вот еще подарок дарить не надо, потому что вы новый человек, кому дарить-то? Ладно, вот какой то такой. А, ладненько, вот, короче... Как-то так. Вопрос, я думаю, нет. Немножко такой интересный, но такой раскладец. Более какой-то доброжелательный, добро, добро добродушный. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте. Кто выбрал желтую свечку? В какой сфере вас ждут изменения? К чему эти изменения приведут? Давайте, к чему эти изменения приведут? И какие они будут? Какой сфере? Опять головоломка. Ну, давайте, королева мечей. Тут жезлов. Какие изменения тут жезлов? И к чему десятка мечей? Интересно, королева мечей. Так, девятка Пентакли, королева жезлов. В какой сфере ждут изменения? Изменения вас ждут с тем, кого вы что-то собираете, с кем-либо. Бизнес делите, на равных ведете. Вот здесь немножко м -м, в сфере той, которой, с кем вы работаете, с кем вы общаетесь, с кем вы что-то делите. Но именно вот здесь две женщины у нас выскочили. Возможно, вы для себя пробуете что-то новое для себя. Самое, возможно, здесь сфера имеется в виду, что вы себя куда-то в другую сферу деваете. Да? Здесь тоже. Но здесь касаемо больше немножко... Дайте, дайте я еще додумаю. Да я додумаю. Я хочу додумать еще немножко по девятке Пентаклей. Это как помесь второго... Встретим. Да. Вот это вот, вот реально, как вот, я помню, второго встретим. В какой сфере ждут? В сфере вашего накопленного опыта, в сфере того, что вы сделали уже, в сфере того, что у вас есть, то, что вы, возможно, для себя попробовали. Но в такой сфере, которую вы, в принципе, не знаю, это то же самое, как вы с кем-то отработали какой-то стаж. Вы где-то сами отработали стаж. Вот здесь я бы сказала что-то особо незыблемое в сфере. Здесь почему сложно, я бы по отшельнику сказала по девятке мечей. И по солнцу я поэтому немножко запропастилась. Возможно, в сфере той, которую вы себя хотите, но совсем для себя новой. Но здесь касаемо больше личностных отношений однополых. Тогда раз у нас две женщины однополых, касаемо э, бизнеса на двоих, либо сбора чего-либо на двоих, либо вашего жилищного, э, возможно, переосмысления своей жизни, но вот здесь, возможно, касаемо вашего пути, который вы выбрали. Вот этот, я бы сказала, вот такой момент. То есть здесь это материальные какие-то сферы, и можно и духовные какие-то тоже здесь во внимание принимать. Но здесь именно как духовно, я бы сказала, в плане, что вы для себя выбрали, какую вы выбрали профессию, какой вы выбрали путь, как вы выбрали. То есть здесь больше профессионально идет более глубокий, для некоторых даже опыт. И с теми с однополными какими-то отношениями, возможно, работа, там, ты и подружание, друг и друг, да. Но здесь вот в какой сфере ждут изменения? Больше в том, что вы для себя выбрали и какие цели поставили. Вот здесь вот какого-то вашего личного пути. Возможно, вы зарабатываете на чем-либо, с кем-либо, на чем-то интересном. То есть, вот здесь тоже может это проигрываться. Возможно, вы с кем-то делитесь какой-то бизнес, но не делите, как ты мне, я тебе. Нет, здесь делите и помогаете друг другу, потому что здесь у нас виноград-то собирают двое людей, и однополых причем. И здесь тоже двое. Двое, двое женщин и однополых. Возможно, также касаемо однополых каких-то отношений. Но я бы не сказала здесь личного характера. То есть, вот здесь я бы... То есть однопол, а любовь? Нет. Здесь отношения, свой путь, своя, возможно, профессия, работа, то, что я хочу. Вот здесь вот какой-то такой момент. Это вот второй с третьим немножко. С прикусом третьего чуть-чуть. Но здесь, возможно, также изменения о конкретных уже результатах. То, что вы, возможно, наработали в своей жизни, там изменения будут вас ожидать. Какие? Туз Жезлов. Новая, новая, новая. А-то да, вы уже знаете. Вы уже поставили, вы уже знаете, вы уже у меня выбрали, да? Не зря же у нас отшельников дурака-то идет уже идет. А здесь начинается ну, Это интересно. Это то же самое, что, что меня может ожидать вот здесь вопрос. ты самый идеальный вопрос для вот этого варианта. Именно для этого. Что меня ожидает? Потому что здесь, как будто, уже чувствуется: в принципе, видно, что люди для себя выбрали. Но как это обернется? Во, это интересно. Ладненько, давайте. Еще раз к к вопрос, вопросу, какие изменения? Во, какие изменения? Тут же Тройка мечей, а, страшный суд, звезда, пятерка, двойка, тройка, чаш. Хм -хм. Возможно приход какого-то нового члена команды, бравые команды. Возможно также осознавание ваших возможностей. То есть вы будете на практике осознавать вас ваши возможности и ваши хотелки, дорогие мои. Не, здесь изменения хорошие, позитивные, понимающие. То есть вы будете все прекрасно понимать, какие последствия. тяготи, что-то вас огорчит, а так все зергут, я бы сказала. То есть, возможно, огорчит окружение, возможно, вы э, кто-то из окружения горчит, возможно, кто-то недостаточно там работать с вами будет, возможно, какой-то человек недостаточно вас сам огорчит. Здесь больше изменения положительные, что-то новое вы для себя поставите, возможно, конкретные задачи будете их выполнять, либо, если вы не поставили, если вы уже поставили, то вы задачи эти выполните для себя какие-то конкретные, стабильные, приятные. Надуманные. Но! Здесь одно но. Вы можете просто расстроиться от вклада другого человека, либо, возможно, от принятия вашего вклада, и что другой человек может огорчиться от вас, в принципе, и в любую сторону играет, Здесь нету какого-то такой топорной точки, топорного человека здесь, то есть вообще нету. То есть тут два сигнификатора каких-то выскочил каких-то левых, да? А здесь его нет. То есть это может быть какой-то ваш недовклад в это, либо какое-то разочарование просто по, этому, по поводу этого дела, возможно, не особо удовлетворение. Но здесь какие-то такие межличностные могут проигрываться, какие-то вещи, которые, в принципе, возможно, кто-то здесь недооценит, либо какие-то споры будут. Но здесь я не совсем вижу какой-то критичный момент. Этот критичный момент может настать по отношению с кем-либо, либо по отношению к вам то есть вы недостаточно вложили вы недостаточно там вы что-то ожидали сверх, -сверх а, а вас как-то не восприняли то есть это тут тоже может но здесь постановка целей решение их идти к ним да здесь я вижу Здесь не особо чувствуется такая внутренняя просто удовлетворенность. Возможно, просто другой человек будет эм, как-то... Ситуация, может, неподходящая, может, вас не заоценит, может, недооценит за эту идею. Здесь вот какой-то такой момент, тут ничего-то неприкольного. Неприкольного, но не особо значимого. Значимого. Значимого. Круто. К чему эти изменения приведут? Десятка мечей, двойка... Ой, да я и до этого сказала, и сейчас скажу, к успокоению, к пониманию всей точки над и, вы будете точно понимать, кто чего стоит, кто чего не стоит. Но здесь я не чувствую, что человек будет напрягаться. То есть человек больше, вот здесь личность больше для себя, она поймет, и она успокоится заранее, нежели как-то здесь не страдающие люди. Они, возможно, пострадают чуть-чуть и все перестанут. То есть здесь, как же сказать, там... Эти изменения приведут к постановке всем точкам над «и». То есть вы, возможно, какой-то некий профиль для себя посмотрите, какого-то человека. Может, вы посмотрите на его какие-то возможности и на его какие-то негативные черты эм, в жизни. То есть, возможно, для вас это какую-то точку над «и» какой-то принесет. Но здесь я не вижу даже по десятке мечей, что люди совсем уж там все, разочаруется, конец катастрофа, нет здесь у нас как раз таки верху на жирице и умеренность если как вот люди я для себя буду знать вот, вот это то же самое что для себя сказали про себя и для себя я буду знать да угу. значит я буду это но здесь какой-то такая вот какая-то такая конкретная для себя сознание но это не приведет и также в четверку Здесь очень силовые такие карты. под конец, то есть четверка жезлов под этими четверками, пента чаш под рыцарем мечей, под королем мечей. Здесь и тут под десяткой, Верховная Жрица, умеренность. Здесь как люди, для себя все равно как-то успокоятся, для себя они будут знать. Возможно, возможно я возможно вправду сейчас по просто еще по кругу пройдусь. То, что люди будут понимать, кто на что способен, кто на что-то гораздо. Ну, какие-то, возможно, черты нехорошие узнаю для себя. Возможно, это не одобрение какого-то человека будет, то есть, возможно, человек как-то... Беру свои слова назад, кто-то одобрит. Беру слова назад, какой-то мужчина, возможно, одобряет. Возможно, вы сами все одобрите. Здесь более такие глобальные изменения, приводящие, приводящие к исполнению желаний, меньше. Здесь, возможно, просто другие люди подшаливать будут, но здесь, в принципе, какой-то такой момент чувства успокоения, благодарности и больше самозначимости тоже может, привести, кстати, привести. Ну, как-то к успокоению. Давайте так. К успокоению по итогу. Да все равно десятка мечей, я бы не сказала здесь катастрофа, здесь под десятками очень сильные карты успокоения, поэтому я и сказала успокоение. И все-таки у нас, если десятку мечей, я бы трактовала, если бы здесь была бы катастрофа, и она была бы не первая. Поэтому, дорогие мои, возможно, вы просто понимаете, что я не буду замахиваться, либо возможно, вы будете понимать про другого человека что-то, что-либо. Либо вас, кто-то очень сильно поддержит, но и также это придаст вам некие силы, смысл и желание, то то есть, продолжать либо идти. То есть, вот здесь вот какие-то такие изменения не сильно конкретные, но как к, к, к успокоению своей душонки-тушонки. Поэтому, душонка тушенка моя. М -м -м, сейчас я вам отвечу. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь, комментируйте, э -э, если понравилось и спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте колокольчик, дабы не пропустить видео со стримами, чтобы вы, если хотите спон... Минутка продажности, у меня и спонсорство, можете... Пойти в спонсор и закладывать какие-то темы уже на стриме, мы будем их обсуждать. Вот, поэтому, дорогие мои, давайте. Я вас люблю, всего самого лучшего и пока-пока.